Коженская игрушка, особенность ее, что она создавалась для детей и для забавок, для ярмарок, чтобы могли родители купить и побаловать ребенка курским соловьем в руках. Разновидности игрушек, 68 наименований, и все они играют и несут свой звук.